Сегодня будет ролик про боязнь отказов. Это весьма распространенная такая болячка. Да и даже не болячка, а просто состояние, так скажем, ума у многих людей. Отказов боятся многие. Вы знаете, когда я вот работал торговым представителем, отказов реально приходит много ты приходишь например в торговую точку говоришь вот у меня офигенная фирма у меня прекрасный товар замечательный он качественный обалденный на его разработку там затратили миллионы долларов выяснили что там потребителю надо устроили рекламу ваше дело только на полке разместить все у вас все продастся все сметут вы заработаете денег и вам говорят нет нет мы что-то не хотим ну или любая другая отмазка мы не уверены нам кажется вы врете это все не сработает. Какие там еще отмазки? Зайдите завтра, я сегодня занят. Ну, вот эта прокрастинация. Люди отказывают по разным причинам. Действительно, они могут быть не уверены, кто такой, что пришел, что тут рассказывает. Что присел на уши, наваливает кому-то. Он же хочет нам что-то продать, значит, он точно заработает. А мы, ну, не факт, что заработаем. С этими отказами нас учили бороться на специальных тренингах, но больше всего бороться надо не с самими отказами. Есть как бы, в торговле такая штука, называется вот, борьба с сопротивлением. То есть, есть клиент, да, которому нужно впарить товар, чтобы он его продавал, чтобы стал постоянным клиентом. Есть клиент, но вот он что-то сопротивляется. Да? Он потенциальный клиент, то есть он может у нас брать, обеспечивать нам производство, прибыль и так далее, но вот он не берется, он сопротивляется. Мы его не вычеркиваем из списка своих клиентов, мы его не вносим ни в какой зашкварный список, мы ему заново в следующий раз приходим копаем на мозги и так может быть там 20 30 40 раз пока он не согласится и при этом используем разные подходы разные методы разное время посещения и так далее то есть мы готовы всегда к тому что нам откажут и почему вот в торговле людям сложно работать почему торгашом работать сложно правда продала нам как говорят Потому что выработать, выработать в себе э, вот эту устойчивость к отказам, это довольно сложно. Довольно сложно и э, именно психологически, как бы вот, внутри себя нужно понять, что ни один отказ это не есть что-то хорошо, это не ты плохой, это не твои скиллы плохие, это может там действительно какие-то причины есть, но на каждую причину есть метод противодействия нам нужно выяснить реальные потребности клиента, вот с ним поговорить э, по его реальным потребностям. Мы изначально предполагаем, что клиент в нас нуждается, а, только он об этом не в курсе. Вот то же самое происходит, когда вы пытаетесь э, любого рандомного человека убедить в какой-то своей идее, которая вам очень близка, возможно, вы ее пережили, возможно, вы ее как-то перегубатурили у себя внутри и э, вы считаете что ну прям разумно вот каждый человек должен с этим согласиться каждый человек там должен сходить там подписать вашу петицию каждый человек должен за это проголосовать ведь я разум сия планеты ведь это так здорово и человек вам вываливать нет я не буду не буду ну не хочу вот как профессор преображенский вы что не любите детей германии нет я люблю детей германии а почему тогда не купите газету? Не хочу. Ну, это не хочу и все. И это нормально, на самом деле. Нормально то, что люди отказываются. Знаете, у многих мужчин, особенно молодых, есть настолько серьезная боязнь отказа э, девушек. Ну, подошел познакомиться, да, она сказала, нет, ты мне не нравишься, иди нафиг. Настолько серьезная боязнь этого отказа, что они прям боятся сделать первый шаг. Вот э, насколько, <смех> насколько ты смелый мужчина, если тебя пугает вот такая вот маленькая э, вещь, как отказ. Тебе отказали, и ты как себя почувствовал? Если ты себя почувствовал внутри униженно, оскорбленно, то это неправильная реакция. Правильная реакция, хорошо, нужно улыбнуться этому человеку, сказать хорошо, я понял твою точку зрения скажи пожалуйста вот еще есть какие-то причины да, вот по которым ты отказываешь ну ты сказал что у тебя нет времени а вот если бы у тебя было время ты бы тогда бы наверное подписал там или тогда бы согласился со мной и вот вам человек еще несколько может выдать причин по которым он вам отказывает и не факт что все эти причины вру, правда скорее всего человек вам врет. Скорее всего, он хочет, чтобы вы от него отвязались. Вы как бы навязчивый да, пришли вот со своими какими-то рассуждениями, пытаетесь ему что-то там вкурить в голову, а он не хочет. Он хочет там пойти футбол посмотреть или там к жене к своей к любимой уйти, что-нибудь там с ней поделать. У него есть свои задачи, он как бы не заинтересован, у него нет на самом деле никакой мотивации. У нас многие мужчины в наших сообществах этих вещей не понимают и говорят, а ты все, ты наш враг, ты, короче, бан тебе, иди отсюда, ты, короче, не прозрел там и все такое. На самом деле это неправильная позиция, вот я почему не баню никогда никого, потому что я до конца надеюсь, что ну, человек прозреет, что у человека включится мозги, и что он начнет э, все-таки рассуждать. Э, в здравом ключе он просто не умеет его нужно научить с ним как с маленьким ребенком нужно вошкаться да. это не армия и приказы у нас многие мужчины как мыслят вот я хочу действительно вы хотите чтобы вам все подчинялись чтобы вот вы сказали и все оно бац и было сделано да? а о том что у людей другое какое-то мнение может быть вот это вас уже как-то меньше интересует не правда ли? Представьте себя вот правителем какого-нибудь древнего государства, который не в курсе о таких вот психологических вещах совершенно. И вот вы издаете какой-нибудь указ. Хочу, чтобы... Ну, там, пирамиду мне, чтобы построили, да? И по вашей логике, вы там где-то неделю сидели, кубатурили, блин, мне нужна пирамида, мне гробница нужна, я же попаду там к Осирису через эту пирамиду, угу. Все классно, все здорово, народ должен одобрить. И вы вываливаете народу эту идею, говорит, народ, мне нужна пирамида. Народ тебе орет там, пошел ты нахрен, да мы тебя свернем. Ты говоришь, так, что за фигня? Так, этого убить, этого казнить, этого четвертовать, этого распять. Так, кто еще против? И все таки не, не, не, не, нормально, мы за, мы за, мы все, мы, да, пирамида нужна, мы сейчас пойдем тебя построим быстренько, ага, пару тысяч лет потратим, мы все, мы быстро поняли, да. Многим мужчинам вот этот силовой метод решения проблем очень, так скажем, подходит, да. Они привыкли вот это все как в армии или просто силовыми методами показать свою силу, показать свою доминацию и как бы заставить людей Сделать то, что нужно именно вам. Именно вот э, тому, кто вот продвигает идею какую-то. да. Э -э, но в нашем мире, оказывается, силовые методы воздействия запрещены. Да? Нельзя бегать и всем угрожать пистолетом, чтобы все <приняли>, приняли вашу идею. Информационные медийные ресурсы, большая часть, конечно, сосредоточена в руках государства. Поэтому оно, в принципе, может э -э, так ненавязчиво всем навязывать свою волю. У вас это все тоже есть, но у вас это все есть в зайчаточном состоянии. У вас же есть какая-то страничка ВК, но она никому нафиг не интересна У вас есть YouTube канал YouTube аккаунт, с которого вы все это смотрите Но вы там своего ничего не выкладываете Почему? Опять же, боитесь Отказа, боитесь того, что кто-то Поставит вам дизлайк, боитесь того, что кто-то Посмотрит и осудит. Проще на клоуна Дягилева посмотреть, да? Что бы он там не сказал, пофигу, мы там напишем зашкварные комментарии, напишем, что он Оленьку колд бабарап и дебил Вот, выскажемся, а он Пускай вот теперь терпит эти отказы A, ну, давайте, пишите, мне как бы пофигу, мне уже давно это все как об стенку горох, вот. я хочу просто помочь тем людям, э, ну, как бы справиться вот, э, э, с психологическими ситуациями, именно связанными с отказами, когда вы приходите к лучшему другу и говорите, вот есть замечательная петиция по поводу семейного кодекса, ты у нас женат, давай, вот проголосуй, пожалуйста. Он говорит: Э, не-не-не, это все там мужское движение, там зашквар, это все эти вот такие вот же ненавистники, ну их нафиг. Я не, не, никак я не хочу вообще даже это вчитываться, вглядываться, смотреть, анализировать и так далее. Идите вы все лесом. Вот. Это первое, что вам человек ответит. И действительно, если вы на этом остановитесь, то процент, так скажем, Попадание у вас будет где-то там, ну, процентов 5. Вы 100 человек обойдете, 100 человеком предложите подписать петицию и, ну, 5 согласятся. На этом основан, кстати, метод широкого бредня. А, как говорил Михаил Лен, что такое метод широкого бредня? Поиск девушки из большого количества знакомых. Вот хочется вам себе женщину, да, вам надо вот не какой-то конкретной женщине подбегать и ее там добиваться, а изначально просто посмотреть на весь свой круг общения. Если он нулевой, то его расширит человек до 200. И там потом из них уже повыбирать, какая больше тебя строит глазки, вот стоит у тебя больше шансов. Ну я всегда так делал, как бы и вообще не парился в жизни по отношениям. Ну, я тоже налетел на грабли точно так же, как и вы. Никого ничто не спасет, успокойтесь уже. Вот. Почему люди, опять же, метод широкого брения не используют? Потому что, опять же, страх вот этих отказов. Страх отказов, страх того, что 95% все равно тебе откажут. Как сделать? То есть надо быть заранее, что ли, уверенным на 100%, что человек тебе не откажет ни в чем. знаете, вот мне бы хотелось дать вам практику такую конечно это была бы очень жесткая практика там зайти в какую-нибудь вот сетевую компанию вроде амве Гербалайфа и там попробовать там попробовать попродвигать их так называемый бизнес и там отказов там 99 с половиной процентов и ничего некоторые все-таки умудряются в этом бизнесе быть успешными причем причем, что интересно, на, на самый верх пирамиды почему-то забираются всегда, опять же, мужчины. Самые пробивные, самые такие продажные продажники вот залазят туда. А женщины где-то вот чуть рангом пониже, дым пожиже, но все равно там кое-какой успех имеют. И вы что хуже вот этих людей, которым что-то удалось, вы как себя ощущаете? Представьте, что вот эти отказы, ну это... Абсолютно ничто. Абсолютное ничто, за которое не стоит цепляться. Представьте, что у вас есть еще один шанс с другим человеком. И еще один шанс с этим человеком. Вам отказали? Вы по новой, с другого края на хромой козе подъезжаете и там это спрашиваете. Так, а если вот так? А если подумать? А вот скажи мне, пожалуйста... А вот та причина, которую ты мне назвал, она основная? А если бы вот ее исключить, допустим, если вот решить твою проблему, это было бы как? Ты бы тогда сделал те действия, которые я тебе тебя прошу? Нет. Хорошо. Какие есть еще причины отказа? То есть для начала у человека, у любого, который вам отказывает, нужно вытащить на поверхность истинную причину его отказа, а не то, что он сам выставляет. Он выставляет как бы механизмы защиты, чтобы вы не догадались, чтобы вы боролись сложной целью. Как правило, там, раз пять люди вам наврут. Потом уже, когда выйдут из себя, они вам скажут правду. Вот. Да, Работа продажника была сложна. Я уже, когда... Несколько лет отработал. Нет, все как белки и орешки было. Ну, расколол один отказ. Занялся следующим. Потом по новому кругу пришел. Здравствуйте, это снова я. <смех> вот прям вот так с таким выражением. Да, да ты нас задолбал. Ты надоел. Что тебе надо? Но ну, у нас к вам снова уникальное, замечательное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Я прям вот так вот приходил, ржал им в лицо. Понимаете, а все равно нечего терять. Человек тебе уже отказал. Ну, подойди к нему с другой стороны. В другое время, в конце концов. Не знаю, пиво ему купи. Вот. У меня был один клиент, которому я ходил договор заключать 21 раз. 21 раз. Я прекрасно знал, что я этому клиенту вот нафиг не нужен. Мой товар ему нафиг не нужен. Ну, блин, там сеть магазинов. Вот если выставить мой товар, ну, все равно будут продажи, понимаете, за счет огромного объема. Людей, которые проходят через эти магазины, все равно мой зашкварный товар куда-то можно будет продать, кто-то его купит. И я-то прекрасно знал, что им не выгодно. И они прекрасно знали, что я знаю о том, что им не выгодно. И я уже к ним ходил просто с товароведами. Чай гонял, кофе. Показывал, рассказывал, дарил подарки. Ну и в итоге. На 21 раз. Ой. Все, давай сюда свой договор, короче, ты задолбал, короче, давай, подпишем, пофигу, для нас кабальный договор, нам это ничего не надо, ну ты просто надоел. Уже просто все ржали, понимаете. Э, ни один отказ не нужно воспринимать, как, э, как будто случилось что-то фатальное. На самом деле ничего фатального не случилось. Люди очень часто в отказах проявляют агрессию, но за этой агрессией, как правило, ничего серьезного не стоит. Они могут вас послать, они могут вам там как-то угрожать, что-то как-то на вас надавить. Но это все фигня. Все фигня, потому что реально никто на вас с кулаками никогда не полезет. Нужно потихонечку, планомерненько продавливать свою позицию. и Желательно никого не банить, потому что люди у нас с первого раза очень редко понимают, и это нормально. Вот. Не все это настолько гениальны, чтобы понять, что у вас там на уме, из какой замечательной идеи вы, вы к ним пришли. Относитесь к ним как к детям. К детям, которым вы желаете всего наилучшего. Но самое главное, это для себя понять, что любой отказ это не что-то фатальное. Это нормальное явление, просто к нему надо привыкнуть. И все. И у вас попрет. Вот реально попрет, как у меня в продажах пыло, а точно так же у вас попрет с продвижением вашей любимой идеологии. Всем спасибо. На петицию ссылочка в описании, как всегда. Голосуйте, приглашайте друзей, объясняйте всем, что это нужно правильно, что это для будущего ваших детей, для вас, для ваших жен, женщин и так далее, для всех. В общем, за все хорошее против всего плохого. Вот. Все там в описании. Спасибо.